Меня зовут Катя, мне 8 лет. Мне очень понравилось тут. У нас тут очень хорошие учителя. Вот, тут очень весело. Мне, что -то, что -то не запомнило. мне запомнилось, как мы запоминали цифры, и <с ERC> мне понравилось играть в игры. Угу. Тот результат, который сегодня получила, сама довольна результатом? Очень. Отлично. Могла бы эти курсы порекомендовать ну, своим одноклассникам, например? Да. Угу. Спасибо. Давай спросим. Меня зовут Никита, мне 14 лет. Мне понравились эти курсы. Например, счет от 1 до 10. Задание, где мы находили отличия где находили цифры от 1 до 100 uh -huh. Также понрав... мне понравился наш тренер. Uh -huh. И я хотел бы порекомендовать своим друзьям это... эти курсы. Uh -huh. Никита, можешь пару слов сказать? То есть дети как бы в группе разного возраста были, и нас очень часто вот спрашивают, вот там. 14 лет подростку можно вообще на ваши курсы ходить? Вот ты курса прошел до конца, да, вот, как вот ты с высоты своего возраста можешь оценить, как здесь было комфортно, некомфортно, интересно, неинтересно, потому что здесь были и младше тебя дети. Ну, комфортно, да, интересно. то есть это не помешало тебе получать свой результат? Ты своим результатом доволен? Да. Угу, спасибо давайте спросим вашу маму тренер понравился умеет находить язык с детьми завлекать их, увлекать преподается все в игровой форме ну, это конечно большой путь что запомнилось ну нам просто сейчас в тему учить таблицу умножения и очень угу. запомнилась рекомендация тренера Марии о том что ну, там да, в игровой форме, да, собьюсь, не собьюсь, то есть учится таблицу умножения очень полезно. Ну и очень много других, скажем так, советов. Просто перечислять их другу. Uh -huh. Курсами довольны. Порекомендовать, да. Я думаю, что будем рекомендовать ваш курс. Uh -huh. Спасибо.